Привет, с вами Зурк. Сегодня я хотел бы быстренько рассказать о сервере CheatMine. В связи с тем, что наступили летние каникулы, я буду на нем много играть. Заходите на него, ссылка будет в описании. Сейчас расскажу быстренько, что тут есть. Вот. Сейчас скину координаты моего дома. Вот, мой, вот координаты моего дома, вот мой дом. Простите за то, что долго не было видео. Для тех, у кого ленивая жопа, пишем вар за главный блок Все, телепортируюсь на алмазный блок, вот мой дом. Застраивайте здесь все, а, чтобы попасть в мой клан, пишем вар. И все, вы находитесь в таком здании. Здание строил я с другом. Клан называется Russian Мафия, Вот. Красным цветом. Ну все, наверное. На этом пора заканчивать. Всем пока. С вами был Зурк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!